Приветствую всех на своем канале. Данное видео будет полезно э, всем мастерам, кто занимается укладкой различных там, накольных покрытий. Вот, э, на другом объекте у нас укладываются вот такие вот бусинки. Вот, э, будет это обрамляться у нас зеркало. Вот, состоять Рамочка будет из трех таких бусинок. И нужно для того, чтобы скрыть шов, который там дальше в плитке, один ряд там сместить в сторону. Для того, чтобы его сместить, нужно эту бусинку распилить нам пополам. Вот. Пробовали разные способы, болгарки, все остальное, все это дело скалы. Вот сейчас я покажу, как провести тонкую юбилированную работу вот на данном вот станке. То бишь, кладем бусинку. Ну вот, добились мы вот такого эффекта, вот, практически без сколов, э -э, распилили мы эту бусинку на половинку, вот, что нам и требовалось. То есть в дальнейшем это будет выглядеть примерно вот так. Вот. Соответственно, у нас один ряд сместится в сторону. Вот, и добьемся нужного результата. Швы у нас в бусинках сместятся. Вот. Делайте толкою работу. Будет у вас хороший ремонт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.